Всем привет! Меня зовут Оля, и сегодня мы будем готовить один специальный рецепт с чаем из игры «Моя кофейный рецепт и истории». Мне будет помогать Катя, кофетренер тренер из Jazz Barista Training Center. Привет! Привет! Катюша, я смотрю, что у нас тут что-то очень интересное. Да, мы решили сделать паузу чайную. О, прекрасно! И это будет тоже освежающая пауза, потому что чай в итоге будет у нас холодный. Будь не простой, а еще с некоторыми ингредиентами. Насколько я знаю, с лимоном, мятой и, зная грумая кофейня, тут еще есть лед и чуть-чуть гуараны. Не подсматривай. Ладно, хорошо. Тогда, наверное, готовь, я пойду попробуем, что же это будет за освежающий чаек. Холодный чай приготовим с помощью специального типода. Он выглядит вот таким образом. В верхнюю колбу мы поместим все ингредиенты для заваривания. Это черный чай, мята, лимон и гуарана. А в самом чайнике у нас находится лед. Затем заварка попадет в сам чайник, охладится и растворится. Добавляем чай, добавляем несколько листиков мяты и дольки лимона немножко раздавим, чтобы мята и лимон пустили сок и лучше заваривались и добавляем гуарану устанавливаем колбу в типот и заливаем водичкой не выше 90 градусов Оставляем настаиваться 10 минут. После 10 минут мы спускаем заварку на лед. Перемешиваем, чтобы лед быстрее охладил напиток. Напиток готов. Ой, Катя, какой красивый чайничек у тебя получился. Цвет такой интересный, как будто бы медовый. Да, надеюсь, и на вкус тоже будет очень хороший этот напиток. Хорошо, давай тогда наливать. Могу заранее тебя предупредить, он будет не сладкий. Угу. А если я сладкий люблю? Если любишь сладкие, тогда можно во время заваривания добавить сахар, лучше тростниковый, и тогда уже... Чай получится сразу сладким, потому что в холодное, если добавим мы сейчас, уже сахар не растворится. Понятно. Ну что ж, ладно, будем пробовать чаек с гуараной, лимоном и мятой. -у -у. И холодный. Еще секунду, можно украсить и добавить лимон. Красота! О! Прошу. Ой, очень интересно получилось, смотри, -ка, какая красота, это... холодненький. Ой, очень классный. Класс. Серьезно, и так быстро получается он охладился от льда, он действительно холодный. Да, можно специальное устройство использовать, чтобы охлаждать. Лед сразу и разбавляет, и охлаждает. Классно. Чувствуется очень хорошо. И чай, потому что, наверное, его достаточно много было. Да, около 3 грамм. Угу. Потом у нас мята, лимончик и гуарана. Тоже все ингредиенты очень хорошо чувствуются. Тоже будет тонизировать. Ну что ж, ребята, чайная пауза удалась. Напиток действительно освежающий, легкий, с кислинкой от лимона, с бодринкой от гуараны. Попробуйте сделать сами и убедитесь.